Вау. Не забывай Подписываться на мой канал Ставить лайки И жмакать на Только я покоцался Вот это поворот Сука Вижу его поднялся ползли ползешь хе у тебя сейчас сюда закинут хе у тебя поднимайся а! поднимайся видео, бей, видео, видео лопин, нахуй да. да, да, да, да, да. как узнал, что здесь Макарить. Бежит! Да. Стало. Можно его, его пацана, забирать. Я его вырубил только что. Сейчас Саню подниму, да. короче. Я и... не... да. Я щас... плечу, вот теперь убил. Всем пока-пока. Кому понравилось видео и кто хочет со мной сыграть и быть на видео, подписываемся на канал и ставим лайки. Всем удачи!